Все окей Эй Сделай праздник Веселей Эй Эй Мерзлый ужин, что ж мне дай чудный брат, моя боль, Олимпиад, дай мне путь в твой дивный край, двигайся целым мальчик пай, мой братело. Все Эй. Не победы, без потери. Эй. Эй. Мерзлый уже, на что ж мне дай? Мой готель. Мой чудный брат, моя боль, олимпиад, Дай мне путь в твой зимний край, Двигай целым, мальчик Пай.